Друзья, всем привет! Вы на канале Romanix. Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о пин Сегодня мы поговорим, как выбрать себе пин под свой коп. Сегодня мы поговорим, какой лучше будет нам пин для каждого из вас. Я просто расскажу о них, какой обладает какими характеристиками, а вы уже сами выберете, какой для вас будет удобнее. Итак. С чего мы начнем? Я копаю давно и с разными пин-поинтерами уже походил. И кое-какой опыт имею. То есть с потолка брать ничего не буду. Все на собственном примере. Один из первых. Буду потихонечку, наверное, их разворачивать и о них рассказывать. Давайте так поступим. Значит, вот один из первых моих пинпоинтеров был вот такой. Это китайский Китайский Гаррет. Я не хочу сегодня речь поднимать о китайских пин-поинтерах, но это, это полный бред, считаю, потому как вот именно вот этим прибором, вот это я тут уже надписи разные там сам подделал, видите, там они естественно стерлись. Китайские пинпойнтеры, не буду ничего говорить, это один в один есть такой же гаротовский, да? как наш Калашников очень многим он понравился надежный самое главное вот. и все они практически работают от короны. включил пошел на точно таком же Гаротовском есть несколько вариантов поиска нажатием включается фонарик нажатием и удерживанием мы можем выбирать режимы глубже либо э, потише также можно выбрать режим э, отдельно вибрация отдельно звук и отдельно э, вибрация плюс звук фонарик также можно будет отключать и напоминаю оригинал Агарта он вода по моему там до трех метров что ли э, свободно можно нырять дальше переходим тоже китаец gold hunter ну вот из всех китайцев ребятки вот этот Gold Hunter, наверное, это среди китайцев, если брать. Этот, наверное, наиболее лучший. С ним сумочка. Сумочки идут со всеми пин-поинтерами. Здесь аппарат намного легче. То есть качество получше, и он сам легче. Этот намного тяжелее. Также он водонепроницаемый, это подводные. Вот это ребро жесткости очень здесь удобное. Она, во-первых, я не знаю, камера увидит, камера как бы тут показать. Она немножко под праворукового человека сделана, она немножко скошена вот сюда. Разгребает очень отлично. Я тоже таким ходил, это абсолютно новое у меня сейчас лежит. С таким я ходил, и... Что я могу сказать? Надежный аппарат глюков не дает. Надежность это одно из преимуществ пинпоинтера, я считаю. Но кнопка. Кнопка опять слабоватая. Это, ну, соотношение цены качества, в принципе, довольно-таки неплохой прибор. Чуть позже, в конце, когда будем подводить итоги, мы с вами поговорим именно о самых необходимых качествах. Глубина обнаружения, вопрос, который всегда стоит перед камрадами, глубина обнаружения, надежность и функции. С китайцами больше я связываться, друзья, не буду и больше я на этом вопрос застрять не буду. Китайцы есть китайцы. Ну давайте вот у меня две коробки, два абсолютно новых пина. Это у нас турецкий производитель Nocta Pointer, есть еще Macro Pointer, да, как вы знаете, Macro с Nocta, с Nocta они сейчас объединились, вот. и приборы делали по-разному, ну, в смысле, практически они были одинаковые, только единственный, один водополностью водонепроницаемый, а это с погружением, по-моему, тоже, до, ну, где-то там до трех метров приблизительно успел я с ним походить некоторое время прям буквально три или четыре выхода вот. очень неплохой хочу вам сказать прибор из очень богатой комплектации как вы видите в магазине где я взял это магазин Вы уже наверное все знаете его у деда мити вот пожалуйста рекомендую всем магазин проверенный Огромный ассортимент. Продукция вся фирменная. Ну и официально, естественно, вот гарантия. Вот. Заказываю в интернет-магазине. Но помимо интернет-магазина, у Деда Мити также есть еще, находится два магазина в Подольске и в Серпухове. Вот. За все годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. Вот. Ну и если, друзья, если вы захотите в магазине у деда мити себе приборчик можете назвать промокод романикс канал или просто романикс и при покупке металл детектора получите хорошую скидку либо подарочек ну давайте об этом конкретно нокто pointer хочу и вам сказать что довольно-таки нелегенький он но зато стабильный здесь к минусу можно отнести только одно, я считаю, здесь нет такой петельки, чтобы веш не потерять вот такое. ее здесь вообще в принципе вот этой хренотенью ее тут нет. но сюда можно заказать кольцо. если вы не знаете, где заказать сюда кольцо, я вам подскажу, человек делает лазерная резка, отлично делает. с ним же идет батареечка, варта. И вот очень интересная штука. Вот такой вот чехольчик. И здесь есть две насадочки. Насадка-ковырялка вот с такими ребрами. И гладкий. Гладкий больше, наверное, подойдет для пляжа. Ну, а это в земле ковыряться. Здесь у нас плюс и минус. То есть, глубину обнаружение можно выбирать плюсом и минусом. Также можно убавить. Много заморочек. Я такие пинпоинтеры, честно говоря, не очень люблю. Я люблю, чтобы тынц включил и пошел. Богатая комплектация, может быть, из-за этого и ценник. Он не очень дешевый, вам хочу сказать, но очень надежный. Надежный в каком плане? Глюков не ловит. В отличие, например, как вот такой вот пинпоинтер. Ценник бомбезный, хочу вам сказать довольно таки не дешевый но при всем этом э, при полной чуйке ловит глюки просто вот при таком вот шевелении отзывы от тех кто такие вот покупали себе э, пинпоинтеры ну, довольно таки хреновый хочу вам сказать бешеные денег стоит столько отдавать и он еще и с глюками работает переходим к другому Металл детектору это у нас Mars ND украинский производитель я хожу именно с этим пинпойнтером значит что я про этот могу сказать про этот я вообще много могу сказать ну каждый выбирает под свой коп друзья, если вы ходите ночью вам обязательно нужен пин-поинтер, который хорошо светит ну и вот опять же про глубину обнаружения Но зачем она нужна она большая я считаю для пинпойнтера ну 5 сантиметров потолок Больше она не нужна просто-напросто Ребята, ну вы что? Не нужны вот эти вот все Как вот как вот в этом Всем прибор хорош Но лично для меня это ни к чему Как вот для вас, пусть выберет себе каждый Увеличить чуйку, уменьшить чуйку В любом случае после отключения Он опять возвращается в тот режим В изначально, в каком он и был То есть вот ну, ни к чему. Я, для меня лично, я не знаю, как вам, но для меня лично это не интересно. Включил, нашел, выключил и засунул назад его в кобуру. Все. Вот лично, я считаю, вот это самый лучший. Самый лучший. Ну по надежности То есть это вот марсовским Им реально, друзья, можно, блин, я не знаю хвости наверное, заколачивать Это очень хороший, самый надежный Из всех, которыми вот я пользуюсь Самый надежный мне показался Именно вот этот Далее у нас идет Вот такой вот пинпоинтер TX2002 Ну, ребята Здесь также вот из плюсов Назвать Ну нет в нем никаких плюсов а вот из-за недостатков, я не знаю Во-первых, динамический режим То есть вы его включите И им надо постоянно вот так махать Махать на цели В принципе, как и китайцы раньше делали Сейчас уже в статике начали выпускать Это еще ну, полбеды вот. Но, и... Но динамический режим Это уже все, мы его списываем Но я не знаю, какой еще есть пинпоинтер, Блин, который я вообще никому не стал рекомендовать вот такой, точно, точно, точно, вспомнил. Вот такой вот есть Fisher F-Point. Но тоже, друзья, вообще в нем никаких плюсов нету, Понимаете? Ну, видит в упор. Там, ну, сантиметр, может быть. Мелочь вы им вообще не найдете. Вот эта крутилка, вот эта впереди. Их, постоянно ее надо настраивать. После выключения ее надо опять подкручивать. В общем, что... Давайте подведем итоги, друзья, да, мы уже их так вкратце подвели, какие я вам не рекомендую брать, вот, а вы же там сами определяетесь. да, вот, например, если вот я, вот такой вот, я бы друзьям, конечно, бы порекомендовал, если вы не знаете, вот, как метаетесь между таким, таким или таким, какие взять, я вот смело сказал там, дружище, бери вот морский, не ломай себе голову, будешь копать ты с ним несколько лет, я даже не знаю, когда он когда он может сломаться, только себе наступить на него, и то, блять сломать его он, по-моему, нереально. По линейке никогда я не буду делать эти тесты, тоже считаю это вообще глупостью, друзья. Как вы считаете, вот вы свое мнение расскажите, пожалуйста, с каким пинпойнтером вы ходите, и вот как вы вообще считаете из предложенного, что, на ваш взгляд, лучше, какой, может быть, новички, которые будут смотреть этот ролик, почитают комментарии, там уже от вас, так сказать, от первых лиц, непосредственно, кто с каким ходит, ваши рекомендации. Вот, в принципе, на этом все, друзья. Вот такие вот у нас сегодня были на обзорчике, или не обзорчике, вот. побеседовали, хорошо. Давайте дальше будем продолжать беседовать в группе «Тамбовские кладоискатели». Ссылка будет под видео. Также мы можем побеседовать здесь. В комментариях под видео пишите, чтобы вам не переходить ни по каким ссылкам. Я желаю вам, чтобы у вас были надежные приборы, чтобы они не ломались и не фанили и не глючили. Всем удачи и пока!